Так, ладно, я сейчас этот самый наконец-то вспомнил. Вот, давайте, все никак у меня не стыкуется не по времени, по этим самым. Сегодня у нас три часа украли, да, вот эти подонки, которые намели у нас по колено снегу. Вот, украли у нас три часа, потому что пришлось чистить снег, заниматься вот этой вот хренотенью, да. Две недели у нас была мир, дружба, жвачка, мы уже Цветочки. пересаживали растения, нюхали... Челки. Цветочки, да, наблюдали за птичками и за пчелками, да. И тут вот такая бяка, да. Вот, поэтому сейчас я сделаю такую вставочку, чтобы ее отдельно потом вырезать и разместить на Ника Смотрового в виде этой плашки такой, да, заглушки такой поставить. Вот, почему мы не стримим на Нике Смотровом. Итак, значит. Ну, растяни весь, чтобы уже костер был. Костер? Ну, да, красиво ж. Так, значит, такая значит, ситуация да, Сейчас такое пояснение В основном для подписчиков да, Ресурса ник смотровой Вот это такое вот пояснение Почему давно нету стримов Именно на нике смотровом вот, И почему не выкладываются ролики На ника смотрового Почему не выкладываются Даже в записи стримы, которые идут на маяке и цветочно-птичных. Вот, да, вот такое вот направление, что выкладываются ролики только о природе, о цветах, вот, без балабольства. Вот. Значит, такая ситуация. Да, выкатили, так сказать, враги народа, два страйка. вот. И в течение трех месяцев, ну, уже осталось два с половиной месяца, нельзя рисковать, чтобы не погубить ресурс, да, как это произошло. Ну, Произошло на Олеге Пелюгине немножко по-другому. Мы пытались запустить очень продвинутый до своего времени ролик, как сосуд гавах и как начинают войны. И поэтому сразу убили канал, первый канал с оригинальным названием. Да Его сразу убили без всяких там страйков, без этого. Просто убили сразу и ни ответа ни привета. Резервный канал Олег Пелюгин 2, он, к сожалению, был на тот же самый аккаунт, поэтому он вне доступа. Я только могу, как и все другие, поставить коммент и все, а выкладывать ничего. Поэтому он вроде как есть, а на самом деле вроде как нет. Вот, поэтому было в свое время принято решение. Вот мы теперь бережем вот этот вот ресурс, да, ник смотровой. Так уже прибилось это название в течение уже получается с какого, с 19 -го года или с 20 значит, Ну, уже много лет, много, уже да. ник смотровой. Вот, поэтому бережем, чтобы не взлететь, да, так сказать, случайно. Вот, давайте покажу, почему это. Подтверждение некое такое. Вот, значит, это вот ник смотровой, значит, висят два, так сказать, то, что они называют нарушения. да. Вот, заходим и вот сюда, смотрим, действительное нарушение, два из трех. Вот, что произойдет при повторном нарушении? Если вы получите еще одно предупреждение, ваш канал будет заблокирован. Вот такие пироги. Поэтому мы не будем рисковать, вот, потому что ресурс, он пока, к сожалению, не дружественный, хотя мы стараемся изо всех сил, чтобы все-таки YouTube стал юмудрым, да, ты мудрым, чтобы он стал, да, и стал он дружественный, вот, ну, получается, что вроде никак, вот, поэтому мы не хотим рисковать, чтобы они нашли какой-то повод прицепиться и забанить все-таки этот ресурс, да, за любое какое-то надуманное предупреждение, вот, давайте, значит, в подтверждение того, что мы не просто так, и не голословно говорим, было предупреждение от 11 марта 2023 года, вот, оно действует до 9 июня, вот, понимаете, этот самый. За что прилетел этот бан? За 229 вече от 10 апреля 2021 года. <свят> вот, то есть двухлетней давности, вечерка, где-то кто-то о чем-то там говорил, и вот кто-то прицепился каким-то неправильным, по их понятиям, высказываниям, да? Недостаточно э, э, медицинская информация, понимаете? И вот, вот он висит до 9 июня, да? Мы успели в перерыве, а было предупреждение от 2 марта, это от 11 марта, это от 2 марта, было предупреждение, да. Мы успели в этом промежутке, когда был только один бан, неделя штрафа была, да. И вот штраф это закончился недельный, мы вышли э, со стримом, вот, стрим этот единственный был, э, единственный стрим был, да. Дальше уже нам не позволили, потому что они вспомнили про вот это 10 апреля, вот, за что эти цеплялись, да. 334 тридцать вырезка из 334 стрима фрагмент был про анатомию биоробота. Вот видите, как вот, да, вот дискриминационное высказывание. Потому что нельзя проискусственное. А? Обидели. Да, обидели мы искусственных существ, вот, обидели вот этих роботов, да, поэтому нельзя, видите, какие эти самые, да. Вот. Причем этот искусственный недоинтеллект возмутился таким образом, что, блин, даже сам написал апелляцию, и сами подавали мы. Вот. А мы ее и не подавали, и даже не думали, потому что бесполезняк. Мы попробовали когда-то пару раз апелляции подавать, потому что это было неоднократно, вот эта э, такая политика Ютуба. Да, вот. Пытались, да, ну пару раз попробовали, поняли это бессмысленно, вот, потому что конкретно пытаются стебаться э, над нашим ресурсом. Да. 19-го еще висит. Дело в том, что этот самый, дело в том, что вот это одно из первых предупреждений на этом ресурсе, вот, значит, ник смотровой, он с 19 -го года, вот, видите, уведомление было 10 мая 2019 года, я еще не знал, как с этими, э, как они называются, страйками, как со страйками быть, поэтому я взял и удалил ролик этот, да, не они удалили, а я удалил. Ну, точнее говоря, они удалили, а я вот это же подтвердил, это удаление. Вот. И, а у них же искусственный интеллект. Если вот эти все не э, непродействованные, вот эта работа их не сделана, висит, они там. не могут удалить. Я не могу эту запись убрать. Они сами ее не удаляют. Но это как подтверждение, что Первый бан, который я понял, как этот бан, да, был 10 мая 2019 года. Это вот 20, 21, 22, 23. 5. Значит, 4 года уже, это уже ресурсно существует, 4 года, как от, один из первых банов, который прилетал на Ника Потому что Олега пилюзина тогда убивали без предупреждения. Не было никаких страйков, да. ни предупреждений. Во время Просто загрузки файла. Я да, выкладываю ролик этот 18-й. Он не выкладывается. Я повторно пытаюсь. Нету. Пытаюсь зайти с другого компа. Все. Ресурс Олег Пилюгина вне доступа. Не существует. Все. До свидос. Вот такие вот пироги. Поэтому, чтобы такого не произошло, мы не будем давать им повода. И будем значит, ждать до... 31 мая этого лета. Вот. И тогда начнем на этом ресурсе а, Ник Смотровой, а, так сказать, а, с Божьей помощью да, <с вот, а, стримить. Да, вот. Надеюсь, что к тому времени нормализуется у искусственного интеллекта. Да, там видите, что эти все завыли как они там, создатели, это ваши разработчики, якобы, искусственного интеллекта. Вот, о том, что... что не, искусственный не... интеллект у них хлеб отберет, Да, надо тормозить, а то, блин, все такое прочее. Ну, в общем, понятно, да? Mm. Вот, надеюсь, всем понятно. На этом самом это было. В все это было. Значит, давайте мы вернем опять же кустерочек. Вот, и будем закругляться вот надеюсь все поняли да вот этот фрагмент мы вырежем и разместим на ника смотрового как плашка что было понятно для э, ну, проходящих да для тех которые не понимают почему так долго нету да. все такое прочее значит вот вы увидели до да, до 31 мая мы не будем рисковать в надежде что э, youtube не будет рыться больше в грязном так сказать белье в роликах, которые были записаны год назад, да. два года назад, три года назад, четыре года назад. Вот они будут, не будет там рыться в надежде наколупать что-то такое. А вы вот в том-то вот... В прошлой жизни да, вы были, вот вы понимаете, что такое это? на что пока... Блин, еще Ютуба не существовало, а вы уже косо глядели в эту сторону. Вот такие вот пироги. Суровый Суворов, Мы всех найдем, кто скрывался за ИИ. Так, значит, э, традиционное да, закругление. Человечество имеет право знать правду. Свобода воли живой души – первейший кон мироздания. Кто не начал, начинайте здраво мыслить и здраво жить. Кто начал, успеха вам и продолжайте. Благодарим за внимание, за помощь, за сотрудничество. Укрепляйте дух, закаляйте честь, наполняйтесь стойкостью. Это понадобится, это всегда нужно будет. Приумножайте жизнь, возвращайте земле, матушке, полете круголетием. Зло в любом виде запрещено. Тотально, повсеместно, навсегда. Не забывайте, четвертый кон. Взаимопомощь, взаимовыручка всех светлых живых душ друг другу. Ответственность живой души за свои мысли, слова, дела и поступки. Вот пятый кон. Не забывайте об ответственности. Прилеты будут. Вот. Дальше, шестой кон. Да? Правда это основа, краеугольный камень и стержень мироздания. Вот. поэтому не пытайтесь как-то между этими самыми проскочить. Как не некоторые народец пытается и вашим и нашим. Вот. это как в древней такой сказке, да, э, про этих богатырей. Да, один богатырь значит так вот активно. Э, Махал мечом над головой, да, как вертолет Ни одной капли на него не падало А какой-то такой жаликоватый Пытался между каплями дождя Пробежать так, чтобы остаться сухим Не получится, понимаете, не получится Нельзя быть наполовину беременной Или не остаться, так сказать Не сделаться этим Гондольером, так сказать, да Если там на пол писюнчика или туда или обратно, потому что для меня все едино, да. Вот эти, которые активные считаются, да? Они не. Мы не пидорасы, мы просто едем. Да Ой, вы такие блин. же самые пидорасы. Пидорас, он или пассивный, или активный, это все равно <как> суть едина, да. вот, Дальше, значит, продолжаем, да. Это, ну, правда, видите, она такая вот жестокая. Поэтому получайте на всю морду, да. Всю информацию необходимо проверять на соответствие конам, аксиомам. Мы вам разместили их, да? И здравому смыслу, и на резонанс со своей душой. У кого она есть, у кого она активная. Не забывайте, все официально всегда врет и будет пытаться врать дальше. Включайте свои генераторы света, возжигайте искру Творца в своих душах. Ибо только воспламени в огонь души своей, сможешь узреть ты златый путь восхождения. Который всегда открыт. Просто нужно... Усилия определенное, чтобы ступенечка за ступенечкой, вперед и к свету. На самом деле все это легко. Можно вообще лежа на диванчике. Правильно программируйте мир. Пишите коды, создавайте скрипты. Отдавайте приказ на выполнение, не вкладывая свою энергию. Не соблазняйте паразитов халявой. Ошибка не страшна. Осознав отсечку, исправить можно в любой момент. Просто перепишите сценарий. И листайте. Не, это не нравится, не нравится. так, Вот такое вот написали, все. Выполняйте. Живите по совести, как заповедовали наши великие предки. Правда, опять же повторно к этому кону. Наше знамя меч и щит. Вот такие вот пироги, да? Вот под знаменем правды, меч правда и щит правда. Вот только так можно к свету правды и справедливости. Всем, абсолютно всем справедливости. Всем, кто это понимает. Интегрируйтесь, правда Кто это осознает, тем добра, тепла и свет. А остальным брысь с нашего плана бытия Сказано, сделано По совести, по чести, во Свою Олю озвучили Этот поток провели Олег, сын Сергия И Ансен Олега, породу Пелюга и белый ус Ака, ник смотровой Ака, маяк, смотритель Так, следующая у нас вечерка, вечерка да? Да. О, Через 2 на 3 вечерка Приглашаем всех, приходите Задавайте вопросы. Если вы мудрее, умнее, опытнее, рассказывайте. Будем внимательно слушать, познавать. Приходите, не стесняйтесь. До вечерки. Пока-пока. Всего доброго. Адреса знаете.